Ребят, всем привет! Короче, еще хочу сказать. Те, кому я вот, ну, хоть чуть чуточку помогаю, блин, подписывайтесь, пожалуйста. Все, остальное что? Видео, короче, для тех, кто просил проект для тренировок по сведению. Короче, есть у меня проект. Эта песня была задействована в прошлом видео по обработке даблов. Вот. Проект очень простой, очень легкий. Все в одну дорожку, кроме припева. Припев, что хочу сказать. Припев, я могу даже сказать так, что здесь по темпу все под основную выбор выровнено. Дабло. Все, все остальное все в одну дорожку. Все, вот весь проект весь, одну дорожку, кроме припева, все. А, есть еще, будет референс, я оставлю ссылочку на него. Я хочу стать добрым. В голове только ты, нет желания Я, все не так Может, все таки ты дашь понять, что любовь хует так, да. по мне суета Но я тебя Но ты уже не помнишь мои приказновения Короче вот, но те, кто в себе уверен, может его не скачивать, те, кому надо, те скачают. Все, больше ни хрена, вот ничего не могу вам сказать. Все, ребятки, качайте и пробуйте, тренируйтесь, все для вас. Все, спасибо вам, спасибо мне до следующих видео. до новых, короче, встреч, до свидания.